Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет об установке омывателя камеры на примере автомобиля Kia Sportage 4 поколения. Значит, мы демонтировали камеру с ее законного места. Значит, здесь сейчас у нас омывателя нет. Он будет у нас установлен с верхней части камеры. Сам омыватель, точнее комплектующий для установки омывателя, состоит вот, вот, из этих вот элементов. Это у нас тройник, обратный клапан, заготовка, из которой мы делаем омыватель, подгоняем его к каждому автомобилю индивидуально, и сама трубка. Промежуточный этап работы у нас выглядит следующим образом. Значит, вот в этом месте мы делаем врезку в штатный шланг омывателя, устанавливаем тройник, вот он там виднеется. Дальше у нас идет шланг вдоль штатной проводки и заканчивается, ну, сейчас вот здесь. К нему подключается у нас... Сама камера. Вот, кстати, Вот так выглядит внешний этот омыватель. И вот здесь у нас обратный клапан. Тут, к этому клапану как раз и будет подключаться вот эта вот часть шланга, которая у нас сейчас не подключена. Мы закончили установку омывателя камеры в этот -портаж. Установленная Ой, омыватель камеры выглядит вот так вот. Это маленькое устройство, которое стоит у нас над камерой. И э, работает оно совместно с омывателем э, на заднее стекло. Сейчас мы продемонстрируем, как э, работает наш омыватель. Включай, Максим. Э, струя достаточно мощная, она сбивает всю основную грязь, э, которая у нас налипает на камеру. Все, хватит, спасибо. На этом у нас все. Э, спасибо за внимание и ждем вас в следующих выпусках.